Доброго времени суток, вот на выходных выбрался на речку половить рыбу. В качестве прикормки использую готовую зимнюю смесь от компании Дунаев. Заранее дома смешиваю с водой, чтобы на морозе не возиться. И непосредственно на водоеме добавляю живую насадку в виде мотыля. Наполняю самодельную кормушку, изготовленную по типу снасти комбайн. На этой рыбалке я применяю снасть-вертолет. Эта снасть предназначена для ловли в основном белой рыбы на течении со дна. Основой снасти вертолета является вертушка. Вертушку изготавливаю из консервной крышки, загнутой в виде буквы «П». Вот очередная поклевка и поймана небольшая густерочка. Тем временем утки спокойно плавают, не обращая внимания на суету рыболовок. Здесь практически сразу после опускания на дно приманки произошла поклевка, очередная густерочка на льду. вот и подходит к концу моя рыбалка хорошо используя, провел время а было поймано достаточно рыбы в лове в основном была густера рыбу засолил и получилось отличная закуска к пиву всем удачи и здоровья подписывайтесь на мой канал и по традиции не хвоста ни